Есть, это да. Окей. Okay. Друзья, всем привет. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. У нас сегодня такое неочередное, скажем, не запланированное мероприятие. Мероприятие это у нас сегодня пройдет с Себастьяном. Все, кто следит за последними новостями, то есть последние там, пару недель, мы внедрили в систему бонусов новый стартап. ICO, концерт VI. И э, как вот я уже там, в новости там кому-то сказал, что подключайтесь, если есть что сказать, то есть он попросил выйти снова на связь, то есть в не как в не очереди не скажешь, это больше наверное вне запланированное время, потому что есть какие-то моменты, которые нужно обсудить, и сейчас я с удовольствием передам ему слово, и мы начнем. Себастьян Грюстик, визит града онлайн, die Leute steigen gerade ein und die können aber auch schauen auch im Video, wenn die dann später kommen. Auf jeden их. ich werde dich jetzt dann, ab sofort übersetzen und übergebe dich das Wort я зуб себастьян видно как сейчас уже в хорошем настроении он говорит спасибо что дали время спасибо что вышли на связь у нас была действительно грандиозная неделя и перед тем как я начну хотел бы вас всех поблагодарить за ту активность которую вы проявили Sebastian. Ja, ähm, das war wirklich ganz toll. Es war sogar so viel, dass wir an manchen Tagen nach äh, 45 Minuten ausverkauft waren. Äh, also ich bin begeistert von eurer Community. А, и причем говорит, что это действительно так здорово шло, что в какие-то дни даже было так, что в течение 45 минут все, весь лимит, который был дневной, был вычерпан. И, конечно же, я просто ну, он отслеживал эти все дела и видел, что очень большая часть активности была именно от нашей от нашего сообщества, и он нас поблагодарил за эту активность. Себастьян? Вы, наверное, обратили внимание, что последние пару дней мы приостановили токен Сейл, то есть мы нашли несколько технических недочетов, и очень важно, перед тем, как мы дальше начнем, приступим, чтобы те люди, которые уже внесли оплату, и чтобы они отгрузили свои монетки, и мы продолжим дальше. Спасибо mm -hmm. Ja, und deswegen ähm, haben wir dafür gesorgt, dass jetzt in dieser Woche alle die Leute ihre Token bekommen und erst dann wollen wir wieder den Sale eröffnen und das wird am Samstag um 12 Uhr sein. Uh, и uh, теперь как новость, то есть мы uh, нашли uh, эти неполадки, мы их ну, как сделали все, и uh, на этой неделе, то есть уже завтра, в субботу в 12.00, мы снова приступаем к токен целу, и до этого времени мы отбросим uh, все монеты людям, кто uh, принял участие. Себастьян. 50 bonus да и связи с тем что у нас вот эта ситуация сложилась то есть я конечно же как как владелец или как управляющий, и хочу вас поблагодарить. Ну, во-первых, за ту активность, которая была, и за то, что он для себя с одной стороны извиниться, что все-таки где-то стоп какой-то был. Я знаю, что многие ждали и писали и ждут и хотят дальше продолжить. В общем, ä, он продлевает для нас, для сообщества эксклюзивно еще ä, бонус, который есть там 50 на целую неделю. Себастьян. Mm -hmm. uh, Ja, yeah, das natürlich. Ja? Okay, <lacht> gut. Dann äh, möchte ich alle herzlich einladen, wenn Sie äh, Konzert ja toll finden, dass Sie Anatoly und mich treffen in Kazajn. Ähm, und zwar, das ist am dritten und vierten, glaube ich, äh, am 3. und 4. Ich, 3. Ja, und 4. Ja. November. Ja. Äh, und dann könnt ihr natürlich auch die Brille ausprobieren und ich freue mich, euch kennenzulernen. Yeah. Super, super. Uh, и также Себастьян говорит, что я говорит, знаю, что у вас сейчас в Казани будет uh, большое мероприятие, uh, и я вас всех туда охотно приглашаю, потому что я тоже туда лечу, Анатолий туда летит, то есть вы сможете поближе прикоснуться к тому, о чем мы здесь говорили в онлайне. И uh, более того, uh, он везет с собой оборудование, чтобы мы uh, могли испытать этот прототип и попробовать его вместе с вами прямо в Казани. Себастьян. Анатолий, yeah, <laughs> <yeah, laughs> Erklärst, ja. ja? uh, сейчас он попросил меня, то есть мы до этого коротко созванивались, он мне прислал еще одну табличку. Uh, я эту табличку после того, как закончится uh, наш вебинар uh, на официальном канале, конечно же, в Телеграме uh, вы, ну, как, вы, выставим сразу же после, да? Uh, смотрите, в чем фишка. Uh, то есть как дополнительный бонус, это эксклюзивно идет для uh, сообщества бизнес легко нежно мы его называем изи-бизи. то есть смотрите все те, кто покупает на 500 евро и больше, они получают они получают помимо 50 процентов бонуса еще 15 процентов наверх. А те, которые тысячу и больше покупают, то есть они получают 20% бонуса наверное. То есть, ну суммарно, давайте лучше суммарно буду проговаривать, да, то есть теперь это будет с тысячи до трех тысяч, где покупают, они получают 70% бонус, а те, которые покупают от пяти тысяч до десяти тысяч, а нет, стоп, от 3 до 5 тысяч это будет 80% бонус. А те, кто от 5 до 10, 90%, и те, кто 10 и более, у них будет 100% бонус. Что такое 100% бонус, чтобы было понимание, да, то есть, допустим, если я а, там, на, на 10 тысяч покупаю монет, то мне приходит монет не на 10 тысяч, а на 20 тысяч, если со 100% бонус. Если 50%, то мне приходит, как будто я заплатил не там, 10, там, а как будто... 20, да, то есть, деньгам а если там на 5, то получается там 90 и так далее. В общем, мы äh, сейчас, как только закончим эту трансляцию, я вам все в текстовой форме, вернее, не мы, я, то есть вам в текстовой форме, это все придет сразу же на канале. Sebastian, von unserer Community, die Menschen sind voll begeistert von VR-Technologie an sich, vom Idee von diesem Konzert. Und ich kann dir eins sagen, ich werde dich am letzten Teil an unserer Veranstaltung sowas von begeistern. Ребят, я сейчас коротко рассказал Себастьяну, то есть я его тоже поблагодарил, я сказал, что я тоже получил очень много обратной связи от участников сообщества, то есть действительно очень положительные, то есть люди хорошо реагируют на VR-технологии и вообще в целом на концепт, который Себастьян предложил миру. Причем я от этого концепта так или иначе в восторге, потому что я этот прототип уже на себе использовал. Это реально, реальное ощущение присутствия на концерте в живом времени. Это что-то невероятное. Вот, соответственно, все пользователи смогут это тоже попробовать. Вот. И также Себастьян сказал, что это очень круто, что ты нас круто удивляешь. Но, говорю, поверь мне, на финальном выступлении на мероприятии в Казани Uh, ich habe einfach übersetzt was ich davor gesagt habe <lacht> yeah. yeah. also ich freue mich ich freue mich sehr auf Ka und ich freue mich sehr jedem der, der sich der sich dafür begeistert dann auch einen kleinen vorgeschmack zu geben auf Concept VR. das wird schön glaube ich да, я, говорит, уже радуюсь приезду в Казань, и меня уже радует то, что я дам, ну, тем, кто пожелает, там, у кого будет возможность, конечно, попробовать эту технологию на себе, ощутить ее. То есть, ну, по факту, то, что я на себе ощущал, то есть люди, которые там будут, они будут ощущать на себе, и это здорово, я считаю. Себастьян? Я хочу еще раз дать еще Man muss seinen Ausweis hochladen, einmal von vorne, einmal von hinten und einmal das Foto Ausweis neben seinem Gesicht halten. Ah, und viele mh. Leute haben das nicht gemacht, die haben nur ihren Ausweis hochgeladen und dann funktioniert das natürlich nicht. Okay, Ganz wichtig, okay. okay. ja? ja, das äh, musst du noch mal sagen bitte. Да, друзья, что еще Себастьян попросил, то есть в тот момент, когда человек регистрируется и там покупает там эти монеты, скажем, да, там вторым этапом проходит процесс верификации. И в процессе верификации там стоит, что ну, загрузите э, э, паспорт, и люди делают, например, с одной стороны копию, с другой стороны копию, но там кроме копии паспорта еще необходимо э, этот паспорт поддержать вот так в руке, ну, давайте по вот это вот у меня паспорт, да? Его нужно вот так вот держать, чтобы ваше лицо и лицо паспорта было. И, и вот и как только вы вот это сделаете, то у вас äh, ну, как сразу же äh, пройдет верификация, и вы сможете отгрузить на MyEtherWallet äh, ваши монетки. То есть это очень важная äh, такая просьба сделать это, потому что многие не, это именно как раз не сделали. Себастьян. Все, с моей стороны äh, на сегодня все. То есть все новости, которые у меня были, äh, я сказал. Äh, завтра в 12 часов снова äh, открывается продажа токенов, äh, и остальные инструкции вы уже получили. Если что-то непонятно, также уже открыли äh, специальный телеграм-канал для тех, кто äh, покупал концерт токены, или те, кто еще планирует, что если какие-то вопросы или нужна какая-то помощь, то есть вы это сможете сделать все в группе. Все, с нашей стороны сегодня все. Себастья Антон уже все uh, сказал, uh, то есть это было такое небольшое включение, чтобы uh, в общем, он хотел нас поблагодарить и дать нам uh, дополнительный бонус за что ему и большая благодарность. Спасибо, okay, да Okay. Okay. Ciao, ciao. Все, все, друзья, всем пока, до встречи в Казани, до свидания.